Итак, открытое письмо Пэрис Хилтон. Песня непонятная э, за пределами МКАДа. Я все время рассказываю, что есть такой город Москва. Я говорю, там, там, там есть вот такой поселок Северный у нас тоже есть. Ну здравствуй, дорогая Пэрис Хилтон. Пишу тебе из город Маск. У нас тут есть отель с названием Хилтон, У нас была гостиница Москва. Меня зовут Степан, тамара, Учусь я третий год, девятом был. Конечно, Берис, мы с тобой не пара, Поскольку грубо я люблю, любая. Левший и малой шарапа, Пырис, пырис, пырис, ты супер, ты улёт, Ты жгучая, как перец, ты сладкая, как мед, Ты вкусная, как херест, без закуси с борта. Ах, пырис, пырис, пырис, девчонечья мечта. Мне нравится, что где-то по приколу Летишь над миром ты во всей красе, мы тут плеснули спирта в кемсиколу, Ты не поверишь, но улетели все. Я пергидролин выкрасила волос, Я прошу просто ты не встать, где А волос, ну что сказать тебе про волос? Вообще-то у меня на волос есть. Лёд. Ты жгучая, как перец, холодная, как лед. Ты вкусная, как херес, без запаса в борца Ах, перец, перец, бри Девчонки, мечта Я к Синью-Самчаку пор не вижу Не попускам, мне даже целиком Она тебя, конечно же, же. Хоть нос и зубы тоже силикон, а мне пока штахими не надо, а я во сне живу как на его. Тебя бы к нам на северный замкадр. Ты бы сразу, а вот я живу. Фиглянка голов! Лёд. Ты жгучая, как перес, холодная, как лед, Ты вкусная, как херес, ты в закусе в портал, Ах перес, пырист, пырист, российская мечта.